Привет! Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео у нас будет маникюр с покрытием гель-лака, и также будет у нас легкий дизайн. Мы уже сделали опил, также забатили ногтевую пластину. Сейчас мы будем наносить бондер и праймер. Сейчас начинаем наносить бондер тонким слоем на все ноготочки, каждый пальчик. И так проходим каждый ноготок. Ну вот мы уже нанесли базовое покрытие. У нас была база клею. Теперь мы будем наносить э, покрытие. У нас будет, значит, э, э, два ноготка будут у нас амбре. Это будет... Э, Средний и указательный палец. Это будет амбре и на одной ручке, и на второй. Либо это будет безымянный и средний. Сейчас посмотрим, какие из них будут. Остальные будут у нас матовые. Основной цвет у нас будет. Это ярко-розовый Клио ST 65 номер. Вот такой вот цвет. Посмотрите, вот густой, яркий, яркий такой. Сейчас будем наносить покрытие, далее потом уже будем делать амбре. Красим каждый ноготок. Сначала делаем тоненький первый слой. В два слоя у нас будет первый слой. Мы не доходим до путикулы. И так каждый пальчик проходим. Вот мы нанесли уже покрытие. У нас основной цвет был ярко малиновый. Это был Clio SS 65 номер. И по два пальчика на каждой ручке мы сделали амбре. У нас амбре переходил в ярко фиолетовый цвет в розовый, ярко розовый. То есть у нас фиолетовый мы брали цвет гель Полиш 42 номер вот такой вот был фиолетовый яркий темный вот такой вот цвет мы смешивали данный это был основной вот здесь вот цвет мы его смешивали потом с клеем то есть вот с таким вот цветом, это 65 номер эстет потом далее уже был основной цвет вот такой у нас получился переход и сейчас нам осталось сделать завершающее покрытие это будет у нас топ без липкого слоя глянцевый топ тоже Клио. и потом мы здесь еще на двух ноготках мы сделаем паутинку сейчас сначала мы значит перекроем топом все покроем Амбре мы делали с помощью акриловой пудры. Мы брали акриловую пудру, чтобы добиться лучшего эффекта. Сейчас наносим топ, просушиваем и потом останется нам сделать только немножечко дизайн, паутинку. Каждый пальчик покрываем топом. Аккуратно проходим запечатываем торцы и так каждый ноготок и вот мы закончили наш маникюр у нас получился вот такой ярко-розовый очень красивый маникюр с глянцевым покрытием на двух пальчиках на каждой руке у нас было амбре вместе с паутинкой вот так вот это выглядит Посмотрите, амбре фиолетовый, переходящий в ярко-розовый, малиновый такой цвет. Вот так это получилось. Такой красивый, яркий маникюр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч!